Здравствуйте, друзья, с вами Надежда Соколова. Подходит к концу курс «По «Полезная привычка за 21 день. Делаем зарядку 5 плюс 5». Я благодарна всем, кто написал комментарии, кто оставлял вопросы, кто делился своими достижениями. И у меня для вас есть три приятные новости. Все, кто оставлял комментарии под видео с зарядками, получают в подарок книгу. Дневник «Полезная привычка» за 21 день. Чтобы получить подарок, вам нужно прислать на e-mail, который вы видите на экране, почтовый адрес, на который вы хотите получить подарок. Приятная новость номер два. По итогам курса 24 июля, а в 20 часов по московскому времени состоится прямой эфир. Вы сможете задать вопросы и узнать, кто ждет интересного дальше вас в курсе «Полезная привычка за 21 день». Приятная новость номер три: На следующей неделе будут опубликованы видео-ответы на те вопросы, которые я получила от вас в процессе, во время курса. А пока продолжаем заниматься. Жду ваши контактные данные с 12 по 15 июля включительно. А 16 июля начинаю отправлять подарки. С благодарностью, Ваша Надежда Соколова.